Ташкенском метро такие новые билеты, действительно только на станции назначения и, ну, грубо говоря, в одну сторону. По стоимости 1400 сумм, один доллар стоит 10500 сумм, 1 десятая доллара, грубо говоря. Купил я два таких билета и пришлось один возвращать, потому что только на станции один билет обратно не надо покупать вот такая вот ноу-хау электронная все это потом выбрасывается а раньше были жетоны еще советского образца сейчас уже нет